Жена говорит мужу: Дорогой, я хочу с тобой жить долго и счастливо. А он ей отвечает: Дорогая, если ты будешь жить счастливо, то я долго. Не протяну.